Привет, друзья! Вы уже знакомы с основными инструментами для создания объектов. И самый простой способ закрепить полученные знания и добавить к ним новые – это создать и вышить что-то конкретное. Этим конкретным будет файл машинной вышивки «Жираф». Откройте программу и загрузите изображение. Задайте картинке размер, равный размеру будущей вышивки. Если вам удобнее ориентироваться на размер пялец, то установите желаемые пяльцы, подгоните под них картинку и затем отключите. Во время работы они будут только мешать. Прежде чем приступить к работе в программе, посмотрите на изображение и представьте примерный порядок следования объектов и те стежковые заполнения, которые вы к ним примените. В данном файле первыми будут рожки с заполнением сатин, а также голова и желтое тельце с заполнением шаг. Дальше светло-коричневая моська с заполнением шаг, а потом пятна и в конце глаза, ноздри, и темная часть ушей. Глаза и ноздри будут вышиты сатином, как и рожки. А под конец будет вышит черный одинарный контур. Примерный план готов, можно приступать. Зайдите в параметры, свойства и отключите применить ближайшее соединение. Эта настройка отвечает за автоматическую расстановку точек начала и конца вышивания объектов. В этом дизайне мы сами будем решать, где будет начало, а где конец. На панели инструментов выберите инструмент блок. Назначьте ему заполнение сатин. На панели палитра цветов кликните по желтому цвету. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и создайте объект. Если вы забыли, как работает инструмент, посмотрите видео на эту тему. Формируя рожки, помните, подлежащие объекты заходят подсказуемые на 1-2 мм. Если вы расположите объекты впритык, то велика вероятность, что при стягивании здесь будет щель. Обратите внимание, многие объекты в этом рисунке симметричны. Смысла создавать второй раз один и тот же объект нет. Поэтому выделите рог, перейдите на панель «Отобразить-объединить» и выберите вариант по горизонтали. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и расположите объект так, чтобы он совпал с рисунком. Чтобы закончить действие, кликните левой клавишей мыши. Создав объекты, не забудьте про предварительную прострочку и компенсацию стягивания. Выделите первый объект, зайдите в «Изменить форму» и определите начало и конец вышивания. Затем проделайте это со вторым объектом. С помощью инструмента "Открытый объект" от точки конца вышивания первого объекта к точке начала вышивания второго проложить произвольную линию. В окне "Список объектов" переместите линию в порядке вышивания между двумя объектами, между двумя рогами. Теперь два рога будут соединены строчкой, которая впоследствии будет скрыта под объектом голова. Вот таким образом можно избавляться от ненужных протяжек. На панели инструментов выбираем закрытый объект. Устанавливаем заполнение шаг, а цвет оставляем желтый. Обрисуйте по контуру голову жирафа вместе с ушами, а затем обрисуйте тело. Кликните по голове, прижмите клавишу Ctrl и кликните по телу. Оба объекта выделены. Кликните правой клавишей мыши по иконке нижний слой. Установите нижний слой шаг. Не закрывая окна, перейдите в свойства и установите заполнение шаг с плотностью 0,5-0,55 мм. Выделите объект голова и перейдите в режим изменить форму. Установите точку начала вышивания там, где расположена точка конца вышивания правой рожки, а точку конца в самом конце по ходу выполнения стежковой заливки. Вот таким образом мы исключим выполнение встречной стежковой заливки, при которой возможно образование щелей или неаккуратного совмещения. Видите разницу? В большинстве случаев я стараюсь избегать подобного встречного вышивания. Теперь выделите объект туловища, перейдите в режим «Изменить форму» и измените точку начала и конца вышивания объекта. На панели «Инструмент» выберите инструмент «Открытый объект» и от конца вышивания головы к началу вышивания туловища проложите строчку. Поступите с ней так же, как со строчкой между объектами рога. Нам не нужны лишние обрезки. Это время, закрепки и торчащие концы нитей на изнанке. И там, где это возможно, мы будем их устранять. Морда. Ее создание ничем не отличается от создания головы и тельца. Те же настройки, только цвет другой. Выберите инструмент, установите желаемый оттенок и создайте объект. Чтобы не заниматься выставлением настроек заполнения и нижнего слоя, просто скопируем их из предыдущего объекта. Для этого выделите голову, нажмите правую клавишу мыши, в выпадающем меню выберите «Копировать свойства объекта». Теперь выделите морду, нажмите правую клавишу мыши и в выпадающем меню выберите «Применить свойства объекта». Все три объекта, это голова, тело и борда, имеют сейчас одинаковые настройки. Третий цветовой слой. Это пятна на теле жирафа. Создадим первый объект и выставим ему необходимые параметры. А никакого нижнего слоя. Стежковое заполнение менее плотное 0,8-0,9 мм а пусть стежки провалятся немного в объекты желтого цвета. Нам предстоит создать серию объектов с одинаковыми параметрами, поэтому выделите объект, нажмите правую клавишу мыши и в выпадающем меню выберите «Копировать свойства объекта». Теперь всем последующим объектам будут присвоены назначенные параметры. Создаем еще два объекта. Выделяем все три объекта и снова применяем функцию отобразить по горизонтали. Меняем порядок вышивания объектов простым перетаскиванием на панели раскладка по цветам. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Отлично! Теперь переходим к редактированию. Начало и конец вышивания выставляются таким образом, чтобы под объектом не образовалась прострочки. Объект неполный и прострочка будет мешать. Если в вашей машине нет обрезки нити, то следите, чтобы протяжка от одного объекта к другому не попала в поле вышивания. У объектов, созданных отображением по горизонтали, меняем угол наклона заполнения. Кстати, попробуйте для некоторых объектов назначить разную плотность, чтобы понять, при какой плотности стежки перестают проваливаться и как влияет плотность на отображение верхнего объекта. А также можете выставить другой угол наклона заполнения. Используйте мои рекомендации, но не забывайте экспериментировать. С такими же настройками создаете пятна на теле жирафа. Ноздри создается инструментом блок с заполнением сатин. Примерно такие же параметры, как и у урожков. Глаза, инструмент эллипс точно с таким же заполнением. Обязательно включите настил по краю зигзаг. Поменяйте угол наклона заполнения перпендикулярно нижнему. Ну или так, чтобы заливка не совпадала с нижним объектом. Эти объекты не должны провалиться. Они должны быть хорошо видны. А вот темная часть ушей рисуется так же, как и пятна, с такими же параметрами. Создайте объект, скопируйте параметры у ранее созданного. Теперь выделите темную часть уха и назначите ей скопированные параметры. Отблески на глазах отсутствуют на картинке, но я их сделала, потому что у меня задумка сделать небольшой проект из вышитых животных. А у енота из этой серии отблески есть. Создаются отблески просто. Выделяем черный глаз, копируем, вставляем и уменьшаем размер объекта. Меняем его цвет, угол наклонности шкового заполнения. Оставляем прострочку по краю. Вы можете попробовать также сделать отблески слегка провалившимися в черный объект. В этом случае плотность уменьшается, а предварительная прострочка отключается. Выглядит это будет примерно так. Контура на рисунке нет, но, как я уже сказала, у меня своя задумка, и все файлы делаются в одном стиле. Мне нужен контур, а вам не помешает познакомиться с удобной функцией – автоматическое создание прострочки. В программе Бернина эта функция настраиваема и весьма удобна. Выделите все желтые объекты и темную часть морды. На панели «Редактировать» выберите «Контуры и отступы». В открывшемся окне поставьте галочку напротив контуры объектов. Тип одиночный, цвет черный. Вариант перекрытия выберите «Обрезанные контуры». Нажмите «Ок». Теперь выделите все объекты, кроме черного контура. Отключите их отображение на рабочем поле. Отключите художественный вид и включите отображать протяжки. Обратите внимание, программа создала нам контур, но между объектами есть протяжки. Чтобы устранить протяжки, выделите все объекты черного контура, а на панели редактирования кликните черный контур. Теперь кликните левой клавишей мыши по контуру, назначая точку начала и конца. Программа автоматически устранила протяжки, добавив дополнительные объекты. Все элементы контура будут прошиваться дважды. Если вы хотите одинарный контур, то придется смириться с протяжками. Перенесите контур в порядке вышивания на последнее место. На цветовой панели активируем «Удалить неиспользуемые цвета». Теперь нам видна цветовая палитра дизайна. Ну все, файл готов. Просмотрите порядок вышивания на предмет обнаружения ошибок и поправьте их до того, как вы приступите к вышивке. Сохраните файл на носитель или напрямую передайте на машину. Можно приступать к вышиванию. Я чуть не забыла, компенсацию стягивания для всех объектов с заполнением сатин я поставила 0.35. У остальных по умолчанию компенсация стоит 0.2. И я ее не меняю. Всем хорошего дня!